всем большой привет подписчикам пришедшим на канал сейчас я вам покажу одну интересную штуку которая называется осушитель подогреватель воздуха на сорбентах эта конструкция разработана мной была в прошлом году и отработала уже одну зиму эта штука которая может локально в небольших помещениях осушивать и подогревать воздух представляет из себя тройник на стол, которым вмонтирован вентилятор и засыпается в него так называемый цеолит или сорбент, можно силикагель, высушенный, через слой которого продувается вентилятором воздух и подогревается, кроме того, что осушивается. Сейчас я вам покажу температуры у меня в этой яме, где хранятся овощи. Температура общая, он уже работает 12 градусов 12,8 в яме температура значит на входе его 12 градусов когда воздух проходит через этот осушитель он э, подогревается сорбент впитывает его и выходит уже подогретый то есть на выходе уже температура его поднимается значит 13,2 это вверху слоя почти уже нет нужно досыпать и внизу на выходе из этого э, осушителя температура видите какая 17 19 градусов температура на выходе из этого подогревателя в нижний конец видите да температуру вот он 17 температура корпуса на выходе 19 то есть, температура поднимается, значит, э, с 12,5 до 19, до 19, вот она, температура 17, температура его на выходе около 19 градусов. Я сегодня засыпал порцию новую высушенного циолита, который высушивается в микроволновке. И затем засыпается в этот корпус. Всего входит это, более 2 килограммов его. Этого хватает примерно на месяц работы на осушивание и подогрев воздуха. Таким образом, у меня в этой локальной зоне, то есть в этой яме, всю зиму стоит плясовая температура и осушенный воздух. Вот такая интересная работающая штука. Это осушитель, подогреватель воздуха на циолитах. Это реакция у нас экзотермическая, с, с выделением теплоты. Пользуйтесь, применяйте, подписывайтесь на канал. Всего доброго!